Мне хочется дать максимум полезной информации, поделиться своим опытом, который я прожил, пронес кровью и потом. И если это будет полезно новым действующим партнерам по бизнесу, я буду очень, очень рад и очень буду доволен тем, что хоть кому-то помог советом, мыслью, действием, энергией или там, да, направлением. Стоимость клиента. Что это значит? И это зона риска для мастера. Приходит мастер на работу, у него в записи есть машина, есть клиент. Если мастер работает долго, клиентская база большая, стоимость клиента ему 200 рублей. Если сотрудник новенький, стоимость клиента 20 рублей. Что это значит? Клиент записан к мастеру, у мастера в, в программе сразу начисляется за него минус. Соответственно, мастер должен встретить клиента, обслужить, позвонить, пригласить, сделать максимально, чтобы клиент обслужился. Как только клиент обслужился, программа начисляет ему возврат этих денег, которые были у него удержаны. Мастер понимает, если он не обслужил клиента, не сделал все что возможно от него зависящее, он получит минус. Это зона риска. Поэтому сейчас это зона, риска, зона комфорта. Они знают, что есть запись. Он звонит, он делает все системные шаги для того, чтобы клиент заехал и остался на ремонт. Вы писали, что открыли 8 станций, сейчас у вас 5. По какой причине закрыли автосервисом? Коллеги, пока я не закрывал автосервисы, действующие сервисы все работают. 8 сервисов мы открывали, часть из них э, наши собственные, часть из них мы открывали по инвест-программе. Есть инвестор, стучит и просит, хочу открыть автосервис, не знаю как. Помогите. Это происходит и в Вилгуде, это происходит и обращается ко мне напрямую. Люди знакомые, кто слышал, видел, знают меня. И хотят вложить средства, поэтому мы открываем, я рассказывал уже по программе, по пошаговому плану действий, это инвест программа, поэтому действующие сервисы, которые я открыл, работают, они находятся в управлении собственника, у нас была договоренность с одним из собственников, выход в ноль, с другим выход в плюс, мы открывали. И скажу, что у меня есть три стадии взаимодействия с инвестором: консультация от 5000. сопровождение от 50 тысяч и открытие сервиса с нуля от 500 тысяч, в зависимости от объема, в зависимости от запроса. Инвест программа тоже есть. Мы работаем, поэтому станции не закрыты, станции работают но они работают уже со своим собственником. Дальше вопрос. Какие функции вы выполняете как собственник бизнеса? Хороший вопрос. Я для себя ставил васных направления. Это стратегия и кадры. Все остальное я делегировал. Правильно делегировал, не просто на словах, а делегировал своей управляющей компании, своей команде. Поэтому я отвечаю только за два подразделения. Да, у нас есть карта стратегических целей на этот год. У каждого из них есть своя задача. Моя задача это кадры. Все, что с ними связано. Вовлечение, привлечение, удержание. Все, что связано, работа с сотрудниками. И стратегия. Это тоже мой конек. Я занимаюсь стратегией. Я говорю, куда идем. Ну, естественно, с командой. Без команды я могу только планировать, размышлять а реализация всегда остается на команде. Вообще у нас разработана мной система вхождения в должность. Я придерживаюсь правила принимать долго, прощаться быстро. Это правило, которое я использую. Все его знают. Самый золотой, запомните, запишите, самый золотой сотрудник, который несет золотые яйца, как механик или мастер, если он отравляет коллектив, если он является инфекцией, которая разрушает коллектив, разрушает бизнес, прощайтесь мгновенно. Фильтрация идет сотрудников входящих, у нас есть система, адапционный план по QPI и в Вилгуде, вопрос тоже очень хорошо раскрыт и тоже очень хорошо оцифровано. Но мы тоже у себя реализовали адапционный план. Выходит сотрудник на работу, и он знает, что в течение месяца он должен сделать, научиться чему. Каждую неделю у него есть отчет, экзамен, в конце месяца экзамен, чек-лист по нему. И на каждом этапе у нас есть чек-листы на, по приему, тестовый день, если спать не месяц. Ну и пошли, пошли, пошли. Поэтому мы работаем только на цифрах. Мы не работаем на ощущениях, на эмоциях, еще на чем-то. Мы ориентируемся только на э, твердое, на жесткое. На мягко мы никогда не ориентируемся. Это чревато. Вот. Поэтому только цифры, только KPI. Если мы говорим о бизнесе, если мы с вами говорим о эффективном бизнесе, то без оцифровки бизнеса невозможно, тем более автосервисом. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, следите за инстаграмом. Высоких чеков, лояльных клиентов и ответственных сотрудников. Всем удачи, всем спасибо за внимание.